Геноцид – Амаликитян и мадианитян. Геноцид народов не является изобретением современного человечества. Первым примером стало противостояние израильтян и двух народов – Амаликитян и Мадянитян. Геноцид был крайне локализованным. Погибло не менее нескольких десятков тысяч людей за несколько десятилетий. Северная Корея, 1945 по настоящее время. Сколько людей погибло в раю для рабочих, вероятно, никто и никогда не узнает. Но есть версия, что Пхеньян находится в состоянии войны с собственным народом с момента прихода великого вождя к власти в 1945 году. Конечно, несколько миллионов крестьян умерло от голода, начиная с середины 90-х годов, но при этом известно, что Северная Корея систематически и умышленно препятствовала доставке продовольственной помощи в области, наиболее страдавшей от нехватки продовольствия. И, конечно, не стоит забывать около миллиона человек, в том числе женщин и детей, обвиняемых во всевозможных преступлениях, которые погибли в лагерях Северной Кореи за последние 65 лет. Изгнание этнических немцев после Второй мировой войны, 1945 год. Многие ученые считают это скорее переселением, нежели настоящим геноцидом народа. Тем не менее, насильственное перемещение около 14 миллионов этнических немцев и их союзников славян Советской России из оккупированных районов Восточной и Центральной Европы в период после Второй мировой войны вошел в историю как явление очень близкое к геноциду, особенно если учесть, что от полутора до двух миллионов из них не пережили путешествия. Хотя большинство из этих смертей случилось по вине голода и болезней, многие немцы были напрямую убиты в трудовых лагерях Советов. Раздел Индии, 1947 год. Это один из немногих геноцидов истории, который не был политически мотивирован и не организован правительством, а произошел спонтанно. Он стал результатом раздела крупнейших и наиболее важных колоний Великобритании в Индии в 1947 году. Было решено разделить индуистские и мусульманские районы. Индия и пакистанцы ответственно, решение, в результате которого миллионы мусульман, индуистов и сикхов остались не с той стороны границы. В результате миллионы людей были изгнаны из своих домов и вынуждены были направиться за сотни километров в поисках новых. Между группировками возникали постоянные распри. Всего погибло около 16 миллионов человек. Резня в Руанде, 1994 год. Причиной геноцида может являться не только политические противоречия, но и племенные различия. Примером является Руанда, где долгое время правили представители Туци и контролировали население страны, большую часть которого составляли представители племени Туху. За период их правления, который закончился в 1962 году, погибло от 500 тысяч до 1 миллиона человек. Напряженные отношения в итоге привели к военному конфликту в 1994 году, когда президент Туху Хабиаримана умер при загадочных обстоятельствах в авиакатастрофе. Это вызвало кровавые разборки между соседями двумя народами. Геноцид армян. 1915-1923 года. Несмотря на то, что сегодня политики стараются не вспоминать об геноциде армян, но ученые считают, что первый крупномасштабно организованный геноцид XX века был начат турками под руководством военного министра Энвера Паши в 1981-1922 года). После Первой мировой войны в Турции было убито, депортировано или умерло от голода около 1,8 млн армян и сотни тысяч людей других национальностей. Османы, вероятно, первые в истории ввели понятие «концлагеря в действие». Современные турки не признают того факта, что существовал геноцид, называя это просто массовой депортацией людей, которые вступили в союз с русскими, а в итоге погибли от истощения. Однако мнение историков отличается. Поля смерти Камбоджи 1975-1978 года когда красные кхмеры свергли правительство Камбоджи в 1975 году и создали коммунистическую утопию на ее месте, их первым актом был приказ уничтожить любого, кто получит титул враг государства. Это касалось не только бывших членов старого режима и военных, но и журналистов, преподавателей, бизнесменов, представителей интеллигенции, буддистов и также людей, которые просто носили очки. Хотя общее число людей, погибших в этой недолгой, но ужасной репрессии, никогда не будет доподлинно известно. По оценкам, погибло не менее двух миллионов человек, почти 20% населения Камбоджи. Если бы не произошло вьетнамского вторжения в 1979 году, в результате которого кхмеры были свергнуты, число жертв однозначно было бы больше. Холокост 1939-1945 года Стоит ли пояснять, что означает это слово «холокост», что это целенаправленное уничтожение еврейской нации, представители которой проживали на территории Германии. На деле же это уничтожение распространилось на целые социальные и этнические группы, включая масонов, цыган, геев, безнадежно больных. В итоге было уничтожено около одной трети всех евреев мира и 60% еврейской нации Европы, одна треть цыганского народа, 10% поляков и около 3 миллионов советских военнопленных. Сталинская эпоха в СССР 1929-1953 года. В то время как Адольф Гитлер представляет совсем одним из самых жестоких массовых убийц, многие забывают про Иосифа Сталина, под правлением которого вся страна превратилась в концлагерь. По некоторым оценкам, в результате его репрессий в политике погибло до 20 миллионов человек. Большой скачок и культурная революция в Китае 1949-1976 года. Политика большого скачка была направлена на экономическую и политическую модернизацию. Однако, учитывая, что 90% населения занималось в то время исключительно сельским хозяйством, для китайского народа это стало большим стрессом и, более того, смертью от 20 до 40 миллионов человек. Неверные реформы и непредсказуемый климат привели к голоду и смертям. Практически сразу после большого скачка пришла культурная революция, которая заключалась в политизации всех областей жизни, сопровождалась насилием и беспорядком в руководстве страны. В ходе культурной революции было репрессировано 5 миллионов человек. Многие средневековые русские актеры, скоморохи, веселящие народ в ту пору, во время своих выступлений использовали погремушки, изготовленные из бычьего пузыря и находящихся внутри него плодов одного растения. Плоды какого растения использовались при изготовлении этих погремушек?